Что мы такого сказали что нельзя слушать всем остальным здравствуйте дорогие мои сейчас мы будем потихонечку подключаться вот и сегодня у нас разговор э, продолжим по тому как зарабатывать деньги у нас был замечательный эфир в прошлый раз я еще о нем поговорю немножко. И хочу, чтобы вы, кто не смотрел, обязательно посмотрите Лену Ледневу. <сёк> Это по всем параметрам очень важно и очень нужно. И я думаю, что... Но ну, если даже нас, те, кто уже давно работает, давно сотрудничает, давно занимается а, бизнесом, а, проняло да, вот этот искренний ее рассказ. Причем говорит она абсолютно классические вещи. Нам все время кажется, что это надо что-то такое вот новенькое придумать. Есть, конечно, есть какие-то нюансы, потому что жизнь изменилась и многое чего изменилось, но тем не менее законы остаются теми же, природа никуда не делась, солнце встает утром и заходит вечером. В любом случае есть законы бизнеса, в том числе законы зарабатывания денег. И вот Мне сегодня хотелось бы, чтобы не только я говорила, а чтобы подключились абсолютно вы все. Те, кто сейчас будет смотреть, а смотреть нас могут в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме. Правильно я понимаю, Игорь, в Инстаграме тоже? Нет. Нет. Но тариф платный закончился. А, значит, может быть, надо подплатить немножечко. Ладно, мы подумаем про это. На сайте вы можете выйти на zkbv.ru. Легко запомнить эти буковки, потому что это здоровье, красота, благополучие, диваса. zkbv латинскими И Вы там, кстати, можете найти очень много всяких интересных вещей. У нас там Огромное количество э, информации. У нас есть целая такая серьезная платформа, но это немножко позже. Я так и покажу. Причем платформа обучающая бесплатная. Э, если вы мне найдете где-нибудь еще бесплатную платформу с огромным количеством э, обучающих роликов, я буду вам очень признательна, если вы пришлете ссылочку на эти бесплатные э, платформы. Потому что в лучшем случае это один бесплатный семинар, вебинар, который потом приглашает на какие-то обучающие тренинги. Ну, может быть, это наша беда. Когда подключитесь уже, скажите, Игорь, да, когда мы уже будем везде в эфире. Все готово, все. Отлично. Ну, еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Васильевна Шерешева. Я занимаюсь бизнесом уже где-то около 30 лет. Я профессиональный музыкант, педагог-музыкант, и успела отработать также много лет в музыкальной школе. И, конечно, все, вот я, то, что я буду говорить, я тоже буду говорить уже из своего многолетнего опыта. Что касается людей моего возраста плюс-минус, я думаю, что вам будет это важно. Потому что нет у нас такого возраста, когда бы мы не могли начать. У нас есть один блестящий, потрясающий партнер, вип-персона. И поэтому не торопитесь выключать, кроме того, что может быть полезно вам и абсолютно точно будет полезно нам. Потому что понимать и знать, что хотят сейчас молодые люди, мы стараемся всегда и везде разговаривать об этом. Ну, и я, конечно же, вас сегодня попрошу отвечать на вопросы. Пожалуйста, не поленитесь, потому что те вопросы, которые я задавала вот в анонсе, они простые и вроде бы как будто бы не требующие ответа. На самом деле, любой успех и любое, любой, так сказать, любой вот этот вот путь к успеху начинается с четких, конкретных, Ответов на вопросы самому себе. Можно это назвать планом, можно назвать это стратегией, но на самом деле это не то и не другое. Это абсолютно четкое понимание, зачем, для чего, сколько мне надо, куда я пойду и где я могу заработать. Я сейчас буду говорить только о том, чтобы заработать деньги. Если ответ на вопрос, зачем нам нужны деньги, как будто бы не требует ответа, на самом деле у каждого человека это своя собственная мотивация. Если в общем сказать, для того, чтобы, ну, например, для чего? Для того, чтобы лучше жить, да, вот я слышу очень часто, ну, вот как бы, вот и все. Напишите, пожалуйста, сейчас, зачем? Нам нужны деньги. Если это очень личное, можете написать себе на листочек и вообще никому не показывать. Но это должна быть конкретная вещь, кому на что нужны деньги. Вот сейчас прошу вас написать и очень быстро, можно одним-двумя словами, чтобы что. Представьте, что у вас уже эти деньги есть. Сколько мы сейчас тоже ответим на вопрос, но сначала на что. Потому что цифра, которая нам нужна, денежная цифра, она на что-то нужна. На что? На новое плащ, на новое пальто, новые туфли или сапоги, или на путешествие, или на трехэтажный особняк на берегу моря, может быть, даже, не знаю, в Майами или где-нибудь еще. То есть зачем мне нужны деньги? Очень прошу вас написать. Буду признательна за каждый, за любой ответ. Так, уже вижу. Чтобы жить хоть на путешествия, чтобы чувствовать себя комфортно, для свободы. Угу, спасибо. Так. Так. На обучение детям. Игорь, есть там что-нибудь у нас? Юлю Басафонову подключить. Чувство свободы. Угу. В Фейсбуке кто-нибудь сейчас, если видит, можете сбросить, или кто видит какие-то ответы. Если говорить о свободе, что, что сюда входит, так сказать, вот это ощущение свободы? Понимание свободы ⁇ это что? Оль, по-моему, написала. Оль, что для вас понимание свободы? Делать, что хочу, ездить куда хочу, позволять mm -hmm. себе купить, что хочу. Ну, как-то так. Ну, это вот внутреннее состояние mm -hmm. свободы. А хотим мы многое. Да, Иоланта мне тут пишет хорошие слова, спасибо большое. Да, чувство свободы. Ну, пишите, пишите, пишите, ну, пожалуйста. Я смотрю только Вивасан на Швейцарии, а что-то может быть еще. Ну, в общем, у каждого человека есть какие-то свои собственные предпочтения и свои желания. И это то, с чего нужно вообще начинать. Вот, вот именно это и больше, вот это то, что самое важное, это то, что тебя поднимет с кровати, это то, что тебя заставит, не заставит, а ты будешь бежать туда для того, чтобы заработать. Да, это, конечно, свобода распоряжаться своим временем, собственным, своими э, желаниями. Это э, благополучие собственных детей, благополучие своих близких. То есть это много-много каких-то таких э, желаний, которые можно осуществить. Это здоровье, конечно, здоровье, конечно, да. Спасибо, написали здоровье. Да, на здоровье требуются деньги на то, чтобы отдохнуть э, вовремя и там где хочется, да, и э, хороший продукт купить много-много другого. Теперь следующий вопрос. Сколько? У каждого человека эта цифра своя собственная. Сколько мне нужно? Вот сколько? Напишите цифрой. Причем напишите это не ежемесячный доход, а лучше хотя бы годовой, минимум годовой, или какую-то общую цифру, то есть в год столько-то или общую цифру на то, что я хочу. Новый дом, например, новую квартиру, новый автомобиль, путешествие 4-5 раз. Это сложный вопрос. Но пока мы не ответим на этот вопрос, очень трудно вообще сдвинуться с места. И только вот это вот мутное какое-то желание «хочу, вот, чтобы у меня было много денег, но не знаю сколько, не знаю зачем» и, и так далее. Тиферки, напишите, пожалуйста. Можно добавлю? У меня сегодня был вопрос. Вот я хочу миллион долларов. Я да. даже знаю, куда их потратить. Я говорю, ну, распишите все до цента. И мне рассказывают, что ну, вот мне надо и моим детям, моим друзьям и знакомым. Я говорю, и... Это вот как раз о конкретных постановках целей, когда мы не знаем, куда и на что нам нужны деньги. Это раньше, вот помните, несколько эфиров назад Марина Алюхина как раз говорила об этом, что люди, которые выиграли в лотерею миллион долларов, они потом очень быстро и обесценились так, и так далее, они стали снова ничими. Минимум два с половиной миллиона в год, в месяц 250 тысяч рублей. Угу. Да, то есть, понимаешь, на что это нужно? Спасибо, кто написал, Оля. Да, конечно. То есть конкретные цифры есть. Отлично. Ребят, да. это супер важные вопросы. Поверьте мне, если вы на них ответите, пропишите их, не просто в голове прокрутите то, что не написано, не существует, как говорят. Если вы их напишете, посмотрите, и вы поймете, что надо над этими цифрами очень много поработать, то это уже начало хорошего пути. Итак, сколько нам нужно? Теперь варианты заработать. Ну, понятно, что лучше бы их просто получить вот получить, и тогда, как, как Юля говорит, раздать их просто. Ну, что бы вот получил себе, вот они свалились. Кстати, хороший был бы вопрос, он как хочет этот миллион получить, чтобы он на него свалился где-то сверху и он его просто раздал. Для чего? Чтобы ему сказали, что он хороший такой дядя? Вот он раздал. Всего, для чего? я думаю, именно так. Да. В мозгах людей миллион долларов именно так. Он должен упасть, как каша манная с небес. Ну да. Ну, миллион долларов, это если, допустим, разделить на 10 лет, да, миллион долларов, это получается 100 тысяч долларов в год, это, грубо, 8-10 тысяч долларов в месяц. Это абсолютно реальная цифра. У нас она, во всяком случае, абсолютно реальная. То есть она не безумная. Только если она не сваливается вот так вот на голову, ее нужно заработать. И вот теперь очень важный вопрос. Есть ли те места, которые вы знаете, где вы можете заработать? Или это опять вот какие-то вот такие вот мыслишки, ой, ну можно туда, можно сюда, но где-то вот люди за, Или вообще нигде нет. Нет таких мест, где я могу это заработать. У нас есть такие места, они нормальные. Ну да, Оль, ты уже знаешь, где. Бизнес онлайн. Чтобы не зависеть от кого-то, от обстоятельств. Угу. А бизнес онлайн, что ты имеешь в виду? Какой это бизнес? Это продвижение своих тренингов. Нет, это название моего канала. Оно так всегда отражается в комментариях. А, это просто название канала, понятно. Угу. Так вот, дорогие мои, а теперь я вас прошу: вот, скажите, пожалуйста, кто из тех людей, которые сейчас смотрят, все-таки отозвался и написал то, что я сказала, то, что я попросила вас. Вот теперь послушайте: те, кто уже написали, уже могут размышлять и думать о том, каким образом и где их можно заработать. Но не написал мы продолжаем в том же духе мы остаемся в той же зоне комфорта неважно вот марина написала молодец марина теперь если хочешь ответить на какой-то вопрос Итак, получить получите к сожалению может один из 8 миллионов. Помните, я как-то проводила какое-то обучение, и э, сколько в лотерею можно выиграть, сколько человек может выиграть в лотерею? Один из 8 миллионов. Сколько-то может выиграть? Один из 8 миллионов. То есть можно, конечно, только не хватит тех жизней, той жизни одной, можно ждать, и, когда на меня свалится такое счастье. А можно начинать работать и зарабатывать. Плохое слово работать, но что здесь очень хорошо в слове работать, в этом слове, когда ты зарабатываешь, когда ты понимаешь, что ты делаешь, тебе это нравится, с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем ты зарабатываешь все больше и больше, то у тебя появляется кураж. И тебе не трудно работать, и ты работу уже работы не называешь. Ты просто двигаешься в этом направлении, тебе все это, ты живешь в этом, ты купаешься в этой, в этой жизни, в этой работе, понимая, что у тебя все здорово. Скажите, пожалуйста, были ли у вас шанс? Вот сейчас напрягите свою голову и вспомните, шансы были точно шансы были точно. Всегда ли мы их использовали? Почему мы упускаем шансы? И почему, если есть люди, которым, ну, как мы говорим, «Ой, ну, повезло, повезет вот ему, это потому, что у него вот тот или тот, вот ему просто повезло. А вот мне не везет, потому что мне либо ерунду всякого предлагают, либо вообще ничего не предлагают. Как понять, ерунда это или это золотой шанс? И вообще, что нужно сделать, чтобы отделить одно от другого, чтобы использовать этот свой шанс. Как вы думаете, на чем вообще основываются те успешные люди, которые выбирают этот шанс? И сразу ли, с ли, с одного раза они попадают в этот шанс? Да, конечно, нет. И чтобы понять вообще, что выбрать, да, разумеется, предложений может быть очень много. Вот с чего бы вы начали для того, чтобы использовать этот шанс? Что значит шанс? Это некое предложение, может быть, от какого-то человека. Это, может быть, где-то прочитал в интернете. Или кто-то тебе сказал из друзей, а ты знаешь, вот есть вот что-то что вот интересное, и там говорят, можно заработать. То есть, либо какое-то предложение, приходи, я тебе покажу, как заработать. Просто были ли у вас такие предложения? Но ну, наверняка у 99, наверное, процентов людей такие предложения были. Просто напишите «да» или «нет». Вот предложение «приходи, я тебе покажу как». Или «приходи, я знаю как». Или «приходи, вот нам расскажут как». Просто напишите «да» или «нет». Да, конечно, да. Да, уже 13 лет, да? Угу. Уже 13 лет, да, я все думаю, да, Марина? Да, наверняка, если вы еще напряжете немножко голову, вы сразу поймете, что их было не одно и даже не два, их было много. Вот тогда вопрос, кто на это откликнулся, кто не откликнулся на это? То есть, если люди смотрели, да, предложение было много и разных. И наверняка были те, на которые мы поймались и прогорели. Это как инвестиции. Жизнь есть жизнь, она всякая. Если ты не получишь опыт, если ты не сможешь понять, где, нужно, где, где действительно этот шанс, все равно нужно что-то попробовать. Но все-таки мы должны быть более осторожны. В том плане, что нужно понимать, на чем основано на чем основан наш выбор? Какие причины? Вот скажите, если вам делают предложение, ваша подружка или ваш друг очень близкий, очень хороший, какие вопросы бы вы ему задали? Просто какие вопросы? Да, есть предложение, есть некая компания, есть некий продукт. Неважно, работать ли это в где-то продавцом или э, свой собственный бизнес открыть, базить, например, э, какой-то товар и продавать его, да? неважно что, или сетевой маркетинг, о котором мы сегодня непосредственно будем говорить, но есть предложение какое-то, какие вопросы мы задаем, есть ли у вас список тех вопросов, которые вы обычно задаете. У кого есть, просто можете подключиться или сказать, у кого эти предложения. Есть ли у вас какой-то гарантированный вид дохода, который будет всегда? То есть вот как бизнес или работа, которая имеет гарантию стопроцентную, чтобы вы не остались без денег в будущем. Ну, об этом чуть-чуть позже. Юль, смотри, гаран... что такое гарантированный доход? Это зарплата? Это то, что когда мы... Это либо зарплата, либо доход, либо... Ну, сегодня работа есть, завтра ее может не быть. Может закрыться предприятие. Хочу может жить. бизнес обанкротиться. Вариантов огромное количество. А дети хотят всегда. Очень хороший вопрос по поводу гарантированного дохода. Может ли быть в нашей жизни, если ты кому-то да, служишь, допустим, да, на службе, то меня просто э, вчера буквально написала моя одна близкая знакомая, блестящий психолог э, со знанием двух языков, э, которая проводила тренинги для э, Сбербанка, ну, так есть, 17 лет. С великолепными результатами, когда люди выходили из ее тренингов и начинали работать очень активно с идеями и так далее, ей просто несколько дней назад сказали, вы свободны, мы больше в ваших услугах не нуждаемся. Ей 50 с лишним лет. Куда сейчас идти? Просто представьте, сколько она прошла обучение, сколько вложила своих денег, денег, сколько она всего вообще энергии потратила и прочее, и сколько она принесла этой компании прибыли, вот этой своей работы, потому что люди работали по-другому. Просто в какой-то день, и об этом говорила Лена Леднева, которую я вам очень рекомендую послушать. Это был прямой эфир прошлый эм, понедельник, этот понедельник, вернее. то есть это и возрастная категория может быть ближе к молодым людям, да, и то, как она это рассказывает, потому что она прошла практически очень много моментов. Итак, шансов было у всех и много. Какие же вопросы мы задаем? Мы иногда не задаем никаких вопросов. Или если задаем, то это что-то такое вообще вот как-то не очень конкретное, не очень важное. А больше мы идем вот, эмоционально на человека, который нам это предлагает. Либо не идем. Вот у меня сейчас спокойное настроение, мне соседка сказала, что это все фигня и так далее. Первый вопрос, который должен быть вообще, насколько легально это предложение. Потому что спать спокойно, помните, заплатить налоги и спи спокойно, это очень важно. Это насколько легально. И в стране, и по законам, и по выплатам, и так далее. Второй вопрос, как я считаю, да, это какие вложения в бизнес. И категорически никаких кредитов брать ни под какой бизнес нельзя. Это я вам говорю уже с позиции возраста и опыта. Из того, что 90, 999 из тысячи человек, которые брали кредиты, они либо пролетели совсем, либо носятся до сих пор для того, чтобы выплатить эти кредиты. То есть это долговая яма. Значит, сколько нужно вложить денег для того, чтобы открыть этот бизнес? Вариантов у нас немного. Это идти на службу кому-то. Мы уже говорили, вылететь можно в любой момент, и там свободы никакой нет. Да и денег, сколько есть, и о миллионе долларов можно забыть. Вариант номер два – это собственный бизнес. Когда ты сам себе хозяин, здесь есть свобода, здесь есть понимание, что я могу заработать, но здесь колоссальные вложения и колоссальная ответственность. Это достаточно большие такие вот серьезные два пункта. Вложить, а чтобы вложить, надо что-то иметь. И не факт, что они отработаются. Вообще не факт. Хотя бы в ноль уйти. Очень редко это бывает. И третий момент. Выбрать какой-то э бизнес, куда нужно вложить минимум, кроме своей энергии, сил, знаний, да? но денег минимум. Желательно вообще сколько ну или совсем чуть-чуть, чтобы не занимать то, что есть в кошельке. И дальше просто своей работой, энергией, знанием, обучением уже э, добиваться и э, зарабатывать деньги. Вот этот это вариант, о котором мы говорим, это вариант MLM. Здесь действительно... На себя нагрузку главную берет компания, она регистрируется в той стране, где мы живем, она э, делает маркетинг-план, она нас защищает, потому что все налоги платит компания, а мы только за свои какие-то маленькие доходы платим. И здесь э, не надо сертифицировать, нам, в общем, много чего не нужно делать. Итак, э, мы спрашиваем, во-первых, легальность, во-вторых, сколько нужно вложить денег, и какие, следующий вопрос, каким образом я буду получать эти деньги, за что, конкретные действия, что я должен делать, чтобы получить Простые все вопросы, но они прям вот должны четко, э, даже не маркетинг-планы, иногда в нем сразу и не разберешься в этом маркетинг-плане. Даже люди, которые занимаются уже давно, все равно это достаточно сложно, нужно посидеть и посмотреть. А простые вопросы, конкретные действия и конкретные деньги, за что и сколько? Это следующие вопросы. Дальше, что предлагается? Если вообще там продукт, внимание, тысяча восклицательных знаков. Если вам предлагают компанию деньги на деньгах, понимаете, о чем говорю? Это пирамида. То есть, если предлагается, ты сам вносишь большую сумму, сразу бегите. Если сумма значительная, большая, сразу бежать оттуда. Если предлагается, ты вот вложил 100 тысяч, у меня просто недавно была такая встреча, замечательная, я наслаждался разговорами с этими мальчиками. Если вкладываешь, а потом что мне нужно делать, а потом тебе нужно снова привести человека, он тоже вложит, и ты от его денег получишь часть. А дальше что? А дальше он приведет, вот это то, что называется деньгами на деньгах. Это называется криминальный бизнес. Следующий вариант, который недопустим. И вы, на этих вопросах вы уже поймете, что это такое. Uh, есть ли там товар? Если нет, все мы поняли. Есть ли там какое-то предложение товара? Или услуги? Есть. Сколько? Если 5, 6, 7, 8, 9, 10 наименований, то это, скорее всего, скрытый криминальный бизнес. Это снова деньги на деньгах. Мы никогда еще Следующий вопрос я сейчас скажу. То есть, какой продукт? И дальше, внимание, прямо пишите, откуда он, где производится. Желательно адрес, страна, производитель, город, название завода, который производит и адрес. Вот мы вам можем предоставить абсолютно все. Если чего-то этого нет, да откуда я знаю, да поверь мне, то с каким сердцем, с каким чувством вы будете предлагать это людям, другим? Вы тоже должны будете сказать, и я не знаю, но мне сказали, что очень хороший продукт, потому что деньги уже вложены. Итак, вот эти два предложения, деньги на деньгах и скрытый криминальный с небольшим количеством товара, и опять же, приведешь Подпишешь и э, получишь часть, это отметайте сразу. Вы избежите огромное количество проблем, если даже только вот эти два пункта уберете из своей жизни. Дальше, следующий вариант, который мы должны понимать абсолютно, как долго компания находится на рынке и в каких странах. Если она новая, ну дай ей Бог, чтобы она развивалась. Но в новую компанию, которая вот только что открылась, и очень часто это минус, причем огромный минус. Никто не знает, как она, сколько она будет работать, как она будет работать, куда она там на рынке выйдет и каким образом. Но часто эти люди говорят, да вы что, это очень хорошо, мы же первые. Это нехорошо. Нужно понимать, насколько эта компания уже утвердилась, сколько она продержалась на рынке. Ну, хотя бы уж лет 10. Я уж не говорю о других цифрах. Если это абсолютная новая компания, у вас есть ли лишние деньги вперед. Если лишних денег нет и есть чем заниматься, то ну, лучше, лучше как-то одвинуться от этой компании. Дальше у меня был вопрос, когда я приходила в эту компанию, а, ей на тот момент было немного. Ей было три года, меня а, очень вдохновил продукт. Продукт был ну, настолько, настолько потрясающий сам продукт, при этом было понятно, откуда, какие заводы конкретно, да, и потом еще я познакомилась уже лично, не только с лидерами, но и с президентом компании. Вот это как бы ну, повезло. Но при этом я спросила у тех людей, которые меня приглашали: за три года а там был уже и э, кризис один из кризисов в 90 восьмом году. Скажите, вам выплачивали всегда деньги? Всегда? Вот это та вера в компанию, которую я обычно говорю, да, нужно верить в продукцию, верить в маркетинг-план, как тебе и за что будут платить деньги, и верить в компанию, что тебя не обманут, что тебе выплачивают. Севасани, о которой мы сейчас будем говорить, за 20 скоро пять лет в этом году Четверть века на всякий случай. При трех кризисах, которые прошли, при колоссальных трудностях, ни разу президент компании не задержал выплаты. Это, я не знаю, сколько тут восклицательных знаков нужно поставить. Тысячу, десять тысяч. Это крайне важный фонд. Это значит, что не только тебя не обманут, но тех людей, которых ты будешь приглашать, они тебе кроме спасибо ничего не скажут. То есть ты абсолютно уверен. Для того, чтобы быть успешным предпринимателем, нужно быть уверенным на 100% и более в том, что я сказала, в продукцию, в маркетинг, в то, что не обманут, и в себя. И когда ты говоришь совершенно другим голосом, совершенно с другими эмоциями. Так. Итак, что же нужно сделать, чтобы использовать свой, свой поистине золотой шанс? Возможно, это золотой шанс. Если вы проверили эти пункты, то что вам стоит? Пойти, посмотреть, попробовать и послушать. Просто послушать. Если вы услышали и вам понравилось это, задавайте огромное количество вопросов. Но для того, чтобы их задавать, нужно все это прописать. Вот пропишите, и для того, чтобы вы понимали, чтобы это была какая-то доказательная база. Если вы не будете работать, будете сотрудничать с компанией, но зато будете иметь опыт, чтобы в другой компании тоже задавать такие вопросы, понимать, какие ответы я жду. Если вы будете работать в этой, в этой компании, это золотые ответы, на которые вы также будете отвечать, когда будете приглашать своих Друзей и людей в бизнес в том числе. Что у нас есть сегодня? Да, что у нас есть сегодня? Есть один очень важный вопрос. Если я в голове своей а, думаю, что у меня есть много вариантов, mm -hmm. где mm -hmm. я могу mm -hmm. заработать. Ну вот много вариантов, да? могу там сесть за рояль и научить детей подбирать, например, импровизировать, я это умею. Или, ну, кто-то мне там предлагал чего-нибудь там продавать, ну, тоже могу. Вот у меня есть какие-то варианты, я, правда, ничего не пробовала, я, правда, ничего не считала, но варианты есть. Я, скорее всего, никуда не двинусь. А если я уже понимаю, продумала и четко прописала, что я не могу заработать нигде, кроме как вот какое-то предложение, которое мне дали, любое. Вот я его выбрала, я задала вопросы, я была убеждена, я сходила на презентацию или просто послушала внимательно, и открыла в интернете и посмотрела, что там пишут об этой компании, допустим, об этом продукте, сейчас это. Сейчас это не надо даже ходить никуда. Ну, просто у нас продукт такой, который нужно понюхать, попробовать, он такой интимный. Но это можно все проверить. В интернет сейчас нам помощь, господи. Тут мы можем все, что угодно проверить. Поспрашивать у кого-то еще, зайти на какие-то странички, в соцсетях, где угодно, на форумах, и понять, что мне предлагают, сколько, да, сколько за это будут платить. Если бы все это выбрали и посмотрели, Дальше нужны конкретные шаги. Что нам предлагает Vivasan? Ну, кроме того, что Vivasan уже, я сказала, почти четверть века существует как компания, и у нее 30 стран, филиалы в 30 странах, из которых большая часть – это Европа, Америка, Англия, и продукт идет один и тот же. Один и тот же продукт на все страны мира. А что это значит? Это колоссальные деньги, вложенные компании в эти филиалы. Потому что там нужно обеспечить и легальность в каждой стране, чтобы эти были документы такие железобетонные, скажем так. Да? Это нужно обеспечить обучение в каждой стране, что и как нужно сделать, литературу приводную и прочее, это нужно обеспечить товаром, каждую страну, чтобы он был, чтобы было что купить. Вы понимаете, что это колоссальное вложение. Что это значит для нас? Это значит, что если компания вкладывает такие деньги, значит, она никуда бежать не собирается. Значит, она надолго. И значит, мы с вами, если мы приходим к ней сотрудничать, очень нужны компании. Поскольку мы будем продвигать, наша задача – рекламировать эту продукцию. За это нам платят деньги. Дальше варианты, при котором, что я должен делать, их несколько, их достаточно много. И в Вивасане, кроме вот замечательного продукта, натуральный, растительный, без гормонов, всего, в общем, Швейцария. Швейцария а там совершенно другие продукты методы и контроля над продукцией, изготовления и, и так далее. Когда GMP не будет даже, эм, да, вот Валентина Викторовна, подтверждаю, не было случая за 22 года задерживаться зарплатой. тогда. Спасибо, Валентина Викторовна. И э, когда мы понимаем это, тогда да, что же мне нужно? Первое. Брать, там условие наше, это дисконтная карта. Получить дисконтную карту. Если мне понравился, и вот дальше риски, какие у меня могут быть риски? Если я вложила 100 тысяч рублей ни во что, я получила оттуда там, ну вот мне было предложение такое замечательное, 100 тысяч вкладываешь, и сразу получаешь 17 тысяч назад, отлично. То есть скажите мне, пожалуйста, нафига я вложила 100 тысяч, но минус 17, получается 83. И зачем я эти 83 отдала? А вы дальше будете подписывать, скажем, Ага, хорошо, я подписала еще кого-то, кто-то еще вложил еще в он получил свои 17 назад, 83, а я от него там получу тоже чуть-чуть, сколько-то я забыла, 2000, что ли, или 2 или 3. В общем, бизнес еще тот. Так вот, если я вкладываю ни во что, нет, у меня пойдут. Если нам мне понравился продукт, как в магазине, я захотела купить что-то, ну, хорошие продукты, не знаю, одежду, обувь, продукты, я просто плачу деньги, ну, заплатила, купила, хорошо. И Вивасан тоже предлагает, вы можете просто купить продукт. Если вы купите один-два наименования, ну, вы попробуйте, это стоит, ну, полторы-две тысячи рублей, может быть, даже меньше. А если вы купите 5 наименований, от где-то э, от 3,5 тысяч рублей, могут быть 5 наименований, до там, 10 тысяч и так далее, на ваш выбор, неважно какой, то вы сразу получаете дисконтную карту. Что вы теряете? Вы не выбросили эти деньги, даже эти 3 тысячи. Вы взяли швейцарский продукт, которым будете пользоваться. Все, риска здесь нет. Дальше еще один пункт очень важный. Эта дисконтная карта является пропуском, и вы, по желанию, больше ничего не вкладывая, можете быть просто покупателем или чуть-чуть подрабатывать, но участвовать в акциях, получать подарки при определенных условиях, либо заниматься серьезным бизнесом, международным, если хотите. И дальше внимание, это зависит только от нашего желания. Дисконтная карта – это пропуск в любое из наших э, вариантов. Никто вас не заставляет, никто не отнимает дисконтную карту. То есть вы просто берете тогда, э, сколько хотите и когда хотите. Так, э, смотрите, сколько вот уже этих пунктов. То, что я говорила о том, какие вопросы мы должны задавать, если мы эти вопросы относим к Вивасану, то везде да. Это легальная компания? Да. Компания зарегистрирована в каждой стране да. Продукты Швейцарии, который сертифицирован и уже многие годы пользуются продуктом. Да. И очень много тех вопросов, которые вы можете задать, вы можете это проверить также в интернете и посмотреть по каким вот критериям, почему мы так, с такой уверенностью предлагаем вам компанию «Велосонт». На сегодняшний день это еще и здоровье. Не знаю, почему я это поставила вторым пунктом. Наверное, потому что и на здоровье тоже нужны деньги. Обычно мы начинаем с этого, что продукт. Но сейчас мы понимаем, что здоровье – это очень самый важный пункт, это жизнь. Потому что сегодня идет как раз разговор о жизни и смерти с этим ковидом, с этим коронавирусом, который действительно достаточно грозная болезнь, и мы должны еще защищаться сами. Это еще и здоровье. Поэтому рисков нет. Рисков нет. Теперь внимание. Мы захотели работать. Кому нам обращаться и кто научит? Первый вопрос. Где я хочу работать? Если я работать хочу в режиме офлайн, то есть в офисе, разговаривая с людьми вживую, как мы работали раньше, пожалуйста, в 30 странах мира, я даже не знаю, сколько, какое количество городов, это только в России, наверное, больше 100 городов, где есть филиалы, где есть офисы с продуктами Васана, где могут вам рассказать, показать, причем люди практически во всех городах суперпрофессиональные». Продукт такой, где невозможно ни работать непрофессионалом. Поэтому вот можете просто ткнуть на карте любой город, там, где есть офис Вивасан, я могу просто вот абсолютно дать гарантию, что там работает профессиональный человек, который разбирается в продукте. Это важно? Супер важно. Дальше. Количество той литературы, если я работаю вживую, количество той литературы, того материала, который у нас есть, как работать, что, и, конечно же, спонсор, есть очень много. Теперь для тех, кто не хочет работать вживую, а кто хочет работать в режиме онлайн. Вот здесь, на сегодняшний день, если раньше мы только-только там что-то пытались, старались, чего то пытались сделать, то на сегодняшний день у нас уже очень много вариантов. Если говорить о том, что есть сайты, и на этих сайтах много информации, роликов, Видео, лекций, врачей, профессиональных консультантов, фармацевтов и так далее. Если вы хотите глубоко изучать, тут море просто информации. Если вы как клиент хотите понять, что делает продукт, опять же, очень много информации. Вы на любой вопрос можете найти ответ. Но для того, чтобы не рыться вот в этом огромном количестве, у вас есть человек, который вас пригласил и подписал эту компанию которая может ответить на очень большое количество вопросов на ваши вопросы или показать где вы можете это найти где это можно понять Сколько можно заработать в первый же месяц представьте что вы работаете Рядом со своим спонсором, неважно, опять же, где, в режиме онлайн или офлайн, вы всегда на связи, и вы всегда можете задать вопрос, если какая-то проблема или задача, или вообще самое первое, вам ничего не надо делать. Вам просто надо сказать своей подружке: послушай, пожалуйста, человека, который мне это рассказал. И просто сидеть и смотреть, что он будет делать, да? То есть я рассказываю вашей подружке, но вы получаете вознаграждение, которое положено по маркетингу Если приводить хотя бы два человека в день, два, всего два, приглашать, приглашать ли в режиме онлайн или в офисе, как угодно, то около 50 тысяч рублей в первый же месяц по нескольким так сказать, видам заработка вы уже можете заработать. В первый же месяц потому что это достаточно большая работа. Каким образом это делать? Опять же, есть спонсор, который всегда будет рядом, он всегда будет помогать. И есть информация и обучение даже лично от президента компании, не говоря уже о лидерах компании, которые умеют тоже это делать. И в итоге... Что нам нужно сделать? Нам нужно посмотреть, нужен ли мне этот продукт для здоровья, просто нужно мне или нет. Если вам нужны ответы на эти вопросы, каждый человек, кто вас пригласил, ответит на эти вопросы, можете писать нам, мы тоже, пожалуйста, всегда. Если вы, вам понравилось, вы убеждены, что вы будете пользоваться или хотите просто попробовать, вы берете эти пять наименований, покупаете в режиме онлайн или офлайн, неважно где, и получаете дисконтную карту. А дальше вы просто начинаете думать, продолжать ли покупать, нравится вам это, помогло вам это или нет, или что-то там вам вдруг показалось не так. Хотя мы-то можем сказать, если вы будете пользоваться, такого еще не было, чтобы вот я пользовался человек, ему не помогло или не понравился. И дальше вы, но у вас нет риска. Дальше вы смотрите, а что мне нужно делать. И для этого у нас есть еще один э, инструмент, такая обучающая платформа, которая у нас называется Viva Stars. И на этой платформе, бесплатная, повторяю, платформа, и на этой платформе вы можете от ролика к ролику двигаться и обучаться. При этом, смотрел один ролик, тут же к своему спонсору, слушай, я вот посмотрел, что-то я не поняла. И спонсор всегда будет готов ответить на любые ваши вопросы. Рисков здесь нет. Продукция зарекомендовала себя... Не только в Швейцарии, а это, извините, все-таки э, достаточно высокая планка. Она зарекомендовала еще в 30, более чем в 30 странах мира, потому что 30 стран – это там официальное представительство, но еще очень много стран, где есть небольшие маленькие команды. Э, люди просто э, предлагают этот продукт, но пока еще нет официального представительства. Может уже 30 стран – это тоже цифра. И э, для этого нужно всего-навсего небольшое... Сколько это во франках? 3,5 тысячи рублей, я, я имею в виду. Если нас смотрят из других стран, франков это сколько? 40 где-то, наверное, да? Да, где-то 40-40. 45-50, наверное. 45-50. Да, 45-50 франков. Вот 45-50 франков за швейцарский продукт, которым ты пользуешься, так же, как из любого магазина куплены, это весь риск, на который человек идет для того, чтобы получить дисконтную карту. А возможности здесь огромное количество. Я могу... Сказать или дать слово нашим лидерам, да, которые просто... Не только мои это слова, но э, я очень рада, что была встреча. У нас был марафон, где выступали, это месяц назад, где выступали э, около 20, 22 или 25 лидеров. Э, рассказывали просто. У нас был небольшой э, прямой эфир, где несколько лидеров тоже говорили о том, что они делают в а ничего они не достигли. И все они всегда говорят: что, "Господи, вот как же повезло, что я не прошла мимо этого шанса, мимо этого золота, мимо этой возможности". Но есть еще один секрет для успешного человека. Успешный человек никогда не тянет, он действует. Пусть это будет ошибкой, пусть я сделаю что-то неправильно, но я никогда не пойму, как нужно сделать правильно, если я не попробую. И поэтому, если вы чувствуете, что это ваше, или вы не чувствуете, но нужно проверить, если вы понимаете, действуйте не завтра, не потом, а действуйте сразу. Вот, например, первое действие, которое вы можете сделать сейчас, это поставить нам лайк на наши прямые эфиры, подписаться на наши новости и поделиться со, своей, со своими друзьями. Возможно, кому-то это будет интересно. У нас очень много прямых эфиров. В основном они о продукте. А, очень немного у нас о бизнесе, потому что продукт настолько хорош, настолько хорошо помогает, что мы не можем остановиться. И мы понимаем, что продукт нужен всем. Но, ребята, деньги тоже нужны всем. И если деньги мы зарабатываем за то, что благое дело делаем людям, себе самому и своим близким, и другим предлагая изумительный продукт для того, чтобы защититься от всякой заразы, какая только может быть, и продлить э, свою жизнь в активном, здоровом э, состоянии, да еще и зарабатывать за это деньги, ну, чтобы я так жил. Это называется повезло, так повезло. Поэтому я хочу вас призвать к тому, чтобы вы, тот, кто еще не знает о нашей продукции, тот, кто еще не в Вивасане, заполните, пожалуйста, анкету. Юль сейчас покажет нам, где это нужно сделать. И вам сразу ответят да, на те вопросы, которые у вас будут. Юль. Давай теперь передаю тебе слово. Юлия Сафонова, город Новый Оскол. Вот, кстати, у нас сейчас даже присутствуют те города, это и город э, Саратов, это Тамбов, э, Москва, Новый Оскол, э, Белгород, Липецк, Воронеж. То есть те города, которыми э, просто вот малая толика то, что я вижу в зуме. А я так думаю, что еще в Фейсбуке, наверное, он, вот тут еще и Литва, потому что я видела и Аланту, так, тут еще и Дагестан, вижу Наташу, только в одном, только в этом самом случае, да? Юлечка, ну, пожалуйста. Покажи, куда, где немножко, немножко отойду от темы, сейчас пока я порасскажу, что когда мы учимся в институте, заканчиваем институт, приходим на работу. <coughs> мы абсолютно нулевые. Мы пять лет отдаем институту, приходим на работу. И нам нужно еще ну, хотя бы полгода-год, чтобы сориентироваться, что нужно вообще делать со всем этим багажом знаний, которые ты получил. И когда мы тратим все это время и получаем великие свои деньги, мы очень счастливы получить. Но сейчас они у всех разные. И вот вы знаете, если сравнить вот эту ценность времени и тех денег, которые вы получаете через 6 лет примерно после того, как вы пошли на обучение, и то, что вы можете потратить здесь, на вот это время обучения и получения денег. Я думаю, что здесь будет не 5 и не 6 лет, а гораздо меньше промежуток времени, но все-все равно будет зависеть от вас. Тут, Если еще конечно... самое... Елька, спасибо. Тут еще самое главное, спасибо, что ты это сказала. Самое главное, что вы не просто обучаетесь, а потом когда-то будете получать деньги, а это идет параллельно. Да. Вы обучаетесь за вас работает в вначале спонсор, вам нужно только пригласить человека, если вам понравился этот продукт, и вы вот. смотрели, да, только пригласить, вы уже получаете вознаграждение. Хотя Когда мы приходим просто... на работу, мы как бы работаем сам на сам. Хорошо, если у вас есть помощник, который вам будет все это разжевывать и показывать, что необходимо делать. И так касается любой работы. Если вы приходите сюда, у вас всегда будет человек, который вам подскажет, ответит на любой вопрос, и все, что вам нужно будет, он вам подскажет, что необходимо. Итак, что у нас здесь? Если мы учимся в университете, в институте, в колледже, все, чего бы мы ни касались, мы тратим не только время, но и деньги. Если вы сейчас хотите что-то изменить в своей жизни и начали обучаться чему-то в интернете, я думаю, вы видели суммы, которые стоят на любые обучения онлайн. Это вот Я, я уже проходила очень много всего. Когда ты, у тебя, в принципе, багаж знаний огромный, ты выходишь, но ты ничего делать не можешь, потому что там еще не хватает вот этого, вот этого, вот этого. И ты начинаешь постоянно изучать, изучать, изучать новое. То есть ты уже прямо с огромным мешком знаний. А действий мало, потому что действия тебе никто не говорит, как нужно делать, что нужно делать и в какой последовательности. Что очень важно у нас здесь. Благодаря Игорю Черноусову, Ольге Васильевне у нас есть бесплатная платформа на основе сайта Век Роста, где у нас разложено все по полочкам. Это бесплатная платформа для тех, кто решили изменить что-то в своей жизни. И когда вы приходите, у вас есть вот такие уроки. Вы их изучаете. Сейчас я вам открою вот первые. Так, вот у нас здесь 17, 17 уроков, например. Знакомьтесь, международная компания. Вы uh, видите огромное количество Юлия, а мы не видим. разных... А, подожди, видно, видно сейчас? Видно, да, видно. Это я что-то делаю не то. И смотрите, у нас есть возможность каждый урок изучить, посмотреть. Здесь где-то есть задание, где-то нет. Но факт в том, что вы не тратите на это деньги. Вы не теряете ничего. Потому что большая часть обучения, 3 тысячи, это вообще ни о чем. Плюс минимум обучения вот где-то в среднем 7-10 тысяч. Если вы уже этого касались, здесь вы уже на этом экономите деньги. Поэтому, когда мы говорим, что вот у нас продукт дорогой, это дорогое, если вы посчитаете, просто женщина заходит в ванну и в свою косметичку, и начнет считать, сколько у нее всего куплено, сколько она через год выбросила в мусорный ящик, то я думаю, там будет несколько дисконтных карт Вивасан. И можно спокойно вступать и даже не париться по этому поводу. Но это будут классные продукты, которые вы сможете использовать. Они будут у вас валяться где-то. Но ну, я лично сама купила в Ревгош помаду. Я когда приехала, ну, она по акции, ну, как можно? Я открываю ее просто невозможно. Это, это зловонный запах. Куда? Ну, естественно, в мусорку. И сколько такого у нас происходит? Юля, кстати, о косметичке. Я когда-то в такси оставила косметичку. Но такси, которым я обычно пользуюсь, ну и такие, они уже меня знают. Я тут же позвоню, говорю, вы знаете, я вот оставила косметичку, и, может быть, найдет кто-нибудь. Ну, короче говоря, нашлось, приехал водитель, я ему отдала 500 рублей за то, что он приехал, да, отдал. Mm -hmm. Он говорит, ой, куда так много? Я говорю, если бы вы знали, сколько в той косметичке, на какую сумму, то вы бы понимали, что я просто, просто так вот вам просто копейку дала. Так что это абсолютная правда. Но это так, напликсить чуть-чуть. Да, да. Давай, давай, показывай. Я не понимаю, что Итак, это. Итак, что у нас здесь есть? У нас есть огромное количество уроков, которые вы поэтапно проходите и сразу можете уже реализовать в жизни определенные действия. То есть вам не нужно ждать чего-то. Вы проходите уроки, просматриваете уроки президента, тренинг-центра и тут же начинаете делать. У нас есть готовые уже картинки, частично тексты, которые можно брать и использовать для новичков, которые приходят и еще ничего не знают о компании. Юля, это сейчас... Хорошо видно все, вот эти те картинки, которые ты показываешь. Ну, это в принципе здесь платформа. Здесь можно будет просто сюда войти, зарегистрироваться, как, как для этого, что для этого нужно, чтобы попасть на платформу. Для начала вам, если вы смотрите по ссылке Vivasan Online, вот там, где у нас проходит трансляция, вы видите вот такую анкету. Фамилия, имя, отчество. Вы свои сюда вносите, пишите номер телефона. Обязательно внимательно проверьте, чтобы все цифры были правильными. Вы пишете, если вы из России, плюс 7, 900 и далее ваши цифры номера телефона. Можете указать, какие вы мессенджеры используете, Вайбер, WhatsApp, Telegram, чтобы с вами легче было связаться. Электронную почту. Обязательно правильно. Если вы из другой страны, то вы точно так же пишите плюс и пишите код вашей страны. Там, плюс 37, плюс 38, смотрите, из какой вы страны. И далее пишите номер. Вот здесь справа в углу, внизу вы увидите лицо, Ну, я думаю, там лица у всех есть, и как связаться с этим, кто с вами свяжется, то есть вы заполнили анкету и с вами свяжется этот человек, поэтому не пугайтесь, все, все прекрасно. У нас никто спал, закидывать вас не будет. И у вас, когда вы смотрите на вот этом сайте, вивасан онлайн, появляется окошко «Подпишитесь на наши новости». Вам э, будут приходить сообщения о том, когда у нас начинаются эфиры. А эфиры у нас понедельник, четверг, в четверг, 19.00 по этой же ссылке. Если вы смотрите в соцсетях, обратитесь к тем, э, кто, вам, э, кто вас пригласил туда. И, конечно же, поставьте лайки и то, что вам интересно. И когда мы еще касаемся бизнеса, на самом деле вариантов очень много сейчас. Но то, что может выбрать каждый человек, это то, что для него здесь каждый находит свою нишу. Кому-то интересна ароматерапия, кому-то интересен биопульсар. Это интересная тема измерения энергии. Возможностей очень много. Кому-то нравится аромодиагностика, кому-то нравится изучать витамино минеральные комплексы и их рекомендовать. Но давайте не будем уже есть те, кому нравится продавать. В этом ничего нет ужасного. Мы все чем-то пользуемся. И вы знаете, вот сейчас, когда у нас многие вот до, до, до сих пор боятся сетевого маркетинга и переживают, что они за что-то где-то могут заплатить, у меня одна дама говорит, ой, вот везде все платное. Я говорю, ну простите, а вы садитесь в маршрутку, вы тоже кому-то платите. То есть я о чем? Переживать, что сетевой маркетинг – это проблема того, что вы зарабатываете на этом человеке. А вы, говорю, не задумывались о том, когда вы едете на маршрутке, заплатили 20-25 рублей, сколько вы вообще снабжаете? Как минимум водителя, хозяина бензоколонку, <сих> нефтяную компанию и так далее. Вот зачем углубляться в такие вещи? Живите проще и думайте, то, сколько денег упадет в ваш кошелек, <сих> и то, насколько вам будет проще жить, а не тому, кому от этого будет легче. <сих> если мы будем брать такие мелочи, я думаю, лучше никому не станет. Вот у вас сейчас есть возможность заполнить анкету, заполняете анкету прямо сейчас, не откладываете. И у вас будет возможность подключиться к этой системе обучения. Вы уже сможете с первых дней начинать работать и двигать себя. А тут вариантов у каждого будет много. Я думаю, у каждого лидера, те, кто занимается очень много лет, вот смогут чем-то добавить то, что им нравится в этой компании, но я думаю, каждый все равно находит свое. Вот Ольга, я знаю, аромакартами занимается. Жанетта – это тоже кладезь информации о, о питании, как минимум, <свят> <свят> <Которые> <свят> об эфирных маслах. И здесь вот о каждом можно говорить долго и очень много. Поэтому... Итак, что касается платформы, э, Игорь, расскажете нам? Юля достаточно подробно рассказала. Mm -hmm. Наверное, уже нет смысла добавлять или есть. Если у вас есть вопросы какие-то, да, э, то можно, вот смотрите, здесь можно выйти, э, Юль, кликни на… Обучение. Можно открыть сам сайт ЗКБВ, еще четыре mm -hmm. буквы запоминаем, ЗК. БВ В, английскими буквами. З как З, К, Б и В как галочка. Точка ру. Здесь у нас вообще собрано все. То есть вот вы открываете, вы попадаете на этот сайт. Здесь очень много информации, которую вы можете изучить и перейти. Точно так же вы сможете здесь зарегистрироваться в самом конце. Тоже есть анкета, есть электронная почта, имя отчество и номер телефона. Не забываем еще нажимать на вот эти галочки. Это подтверждение того, что вы согласны на обработку данных. И нажимаем кнопочку «Отправить», чтобы мы на сто процентов увидели вашу анкету. Угу. А, и еще раз хочу повторить. Ребята, не тяните. Жизнь, к сожалению, слишком скоротечна и очень быстро. Сегодня слушала Филатова «О, не летит так жизнь». То есть, как да, знаете, Леонида Филатова, который написал уже да, в конце своей жизни, что он, и он, я не помню хорошо этого стихотворения, но он написал вот эти фразы он повторяет несколько раз. Он не летит так в жизни. Я принесу все и болезни, и страдания, и все что угодно, только не летит так быстро поэтому жизнь скоротечна и э, начинать, ну, начинать нужно с самого начала вы можете на, выйти на наш сайт девасан э, здесь тоже можно и зарегистрироваться здесь можно э, заказать продукцию мы пришлем в любой регион ее. и также то есть вариантов которые возможно на сегодняшний день невозможно сейчас даже перечислить в рамках вот этого нашего прямого эфира Самое главное запомните действуйте задавайте правильные вопросы для того чтобы быть убежденным. И действуйте. И начните хоть с чего-нибудь. Напишите те вопросы на ответы, которые вам задала сегодня. Сколько мне нужно денег? Зачем они мне нужны? Где я могу их заработать? И если вы не видите других вариантов, мы вам показываем блестящий вариант и для здоровья, и для зарабатывания денег. Еще у нас шикарная команда, необыкновенный президент компании, Томас Гетвин, австрийец, который приносит нам все время новые продукты, которого, который нам дает великолепные семинары. У нас великолепная команда и лидеры лидеры помельче, так сказать, но все, еще раз повторяю, суперпрофессиональные в любой стране где есть компания Вивасан. Спасибо вам большое за внимание. Если есть еще какие-то вопросы, будем рады или пожелания, или вообще… Там был вопрос интересный. Какой? А обучение на платформе только для людей, которые в структуре или «Вивасам» или любой человек может обучаться. Хороший вопрос, спасибо большое за вопрос, потому что любой человек, который приходит, у нас есть открытая часть, достаточно большая, даже для тех, кто не зарегистрирован в компании Велосам. И вот это наш бонус и наш подарок вообще в сегодняшние времена, наше волонтерское, так сказать, вложение в людей, которым просто хочется посмотреть почитать читать для тех, кто еще не зарегистрирован. Ну а для тех, кто зарегистрируется в компании ЮАСАН, там же обучение идет конкретно и от нас, и лично от президента. А так, конечно, есть это. Спасибо большое за ваш вопрос. Есть еще какие-то вопросы? Да, риск есть. К хорошему продукту привыкнешь. Ну, да, это чтобы я так жил, хороший риск. Хороший риск. Привыкайте к хорошему, насыщайте свою жизнь. Только самым да. лучшим, самым прекрасным, натуральным. И, я думаю, будьте все здоровы. Это сейчас самое актуальное и самое важное. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что были с нами. Ставьте нам лайки, делитесь нашим эфиром со своими друзьями. Будьте здоровы, богаты и счастливы. И не тяните резину, начинайте. Там, где нет риска, надо действовать. Там, где есть риск, не лезьте туда лучше. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Спасибо большое, Ольга Васильевна. Мы вас всех ждем. Спасибо. Пока.